Астана Артфест – фестиваль международного масштаба, объединивший в себе множество направлений искусства и науки. Ежегодный фестиваль на бульваре Нуржол включает в себя следующее направление – современное искусство, архитектура, промышленный дизайн, музыка и уличные театры. За два года существования фестиваля в нем приняли участие 78 художников из более чем 10 стран – Тема «Астана Артфест» 2017 года – «Намад Энерджи», «Энергия намадов». Гости хедлайнера фестиваля – Татан Кузимбаев, Николай Полиски, Винфрид Бауман, артгруппа Люцентераптус «Люцинтераптус» и другие. До встречи на фестивале искусства и науки «Астана Артфест» 2017.